здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем вот такую вот сумочку снова бюджетный вариант один моток ниток, всего 300 грамм я ее взвесила только что ушло у меня 300 грамм ниточек поэтому там может в видео и где-то говорю что я не знаю еще сколько но уже взвесила ровно 300 грамм так что один моток ширина 22 сантиметра высота 16 17 где-то сантиметр вот такой вот и мы сегодня вяжем. Так, а кому интересно, оставайтесь со мной и вяжите. То есть, опять вариант за один вечер. Сумочки, новая сумочка. Не обязательно, девчонки, у меня трех цветов. Но ну, если делать одноцветную, вам достаточно одного мотка. Поэтому я говорю, что бюджетный вариант. У кого есть какие-то остатки, используйте остатки. Можно сделать вообще вот такие, прям со всех остатков, такую полосатенькую. И отлично будет смотреться. То есть, использовать все остатки. Вот так что вяжем вот выбрала я вернее взяла из того что у меня есть три таких вот цвета понятное дело что использовать я буду совсем по чуть-чуть потом в конце я взвешу сумочку и скажу вам конечный результат сколько сколько у меня ушло от каждой каждого цвета вот начинаю вязать вот этими нитками и крючок номер 7 и начинаем с того что вяжем цепочку из 30 петель вот она цепочка из 30 петель теперь делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать вот с этой петли столбиком без накида я надеюсь я сказала правильно потому что мне там пишут пишут в комментариях про мое ударение и вот так вот вяжем столбиком без накида вверх 6 рядов ничего не добавляем ничего не убавляем вяжем 6 рядов первым цветом вот смотрите девчонка провязала 6 рядов вот этой первым цветом нитью первого цвета и начала вязать вторым цветом точно также 6 рядов высоту вот так чтобы вы понимали это все дело прямоугольной формы без добавлений без убавлений все ровненько еще вяжем 6 рядов этой нитью а потом 6 рядов вот этой вот нитью то есть три равные три одинаковые полосы будут у меня. ну вот смотрите связала я все три полосы сейчас я вам измерю в готовом виде сколько у меня получается это все дело 22 сантиметра. Это ширина 22. И здесь вот 40 сантиметров. Так. Теперь разделила. Вот я сделала разделение маркером. Сейчас я вам объясню. Всего у нас в работе 30 столбиков. Здесь у меня 10. 1. То есть это 11. Опять 10. И осталось здесь 9. Вот, так, вот таким вот образом я разделила это все дело. И теперь вяжем делаем две воздушные петли подъема вот он у нас же этот столбик и теперь вяжем с накидом но продеваем вот так вот как бы под этот столбик поддеваем 8 столбиков смотрите вот они Видите, вот так вот это выглядит. Теперь, точно так же, вот смотрите, не довязали мы до маркера 2. Да. И теперь мы делаем таким вот образом полустолбик с накидом. Мы будем сокращать, не, до, не, не довязав до маркера 2. 2 петли, 2, полустолбик с накидом, 3, 4, вот видите у нас осталась вот эта петля и здесь у нас 4 петли мы их теперь провязываем вместе это нужно для того чтобы сумка бы повернулась вот здесь вот и далее вяжем 8 снова 8 с накидом столбиков до следующего маркера вот так вот это выглядит наша сумочка принимает форму вот снимаем маркер теперь вот эту ниточку отрезаем побольше Продеваем в иглу. Это вот все дело. Мы сошьем До конца. Вот сюда вот. Вот так вот сшиваем просто. Вот так вот выглядит сшитая половиночка. Как бы боковушка. Вот. И с этой стороны тоже нитью в тон. Я сделала то же самое, то есть тут точно так же провязала и точно точно так же разметила, провязала и, и сшила. Ширина, ну, 22 сантиметра, а вот высота, ширина у нас не изменилась, высота где-то 16 сантиметров. И теперь нарезала я вот такие вот полосочки, поскольку сейчас скажу. 27 сантиметров но это не это зависит от того какую бахрому вы хотите и вот так вот продеваю через петелечку, вытаскивая обычная кисточка и затягиваем и так вот все все все мы их сюда подбирая по цвету приделаем. и по цвету вот так вот подбираем так вот я приделала всю бахрому далее ручка от каждого цвета я отрезала шнурочек по 2 метра, где-то на расстоянии 18 сантиметров от краешка. Вот три ниточки я связала в узелочек. Теперь буду заплетать косичку до конца. Не до конца, вернее, когда у меня останется такое же количество, я завяжу тоже узелок.